Всем привет, меня зовут Макс Риск. Инвестиция с 13-14 лет, 15-16, ну, если бы не совершали. Вот, ты можешь также заработать. Сколько можно заработать? Посильно заработать в инвестициях. Вот, значит, мне 15 лет, и у меня на бирже накопилось порядка 100 тысяч рублей. Да, я вложил... Со стримов накопил 10 тысяч рублей. И вот уже 90 тысяч рублей поднял за все время. Когда я начинал канал с тысячи... 1000... Стримы с 2017 года, получается 4 года. Это очень малая сумма, но... сделали я это, так что мой ролик записать про биржу. Вот, дальше. Я... Я иду к своей цели миллион рублей вот что я хочу поэтому я и хочу изменить тактику это а как-то 90 тысяч рублей за четыре года это мало если вы зарабатываете больше то я тоже хочу заработать больше поэтому я запишу ролик как заработать больше теперь будем новые методы использовать второе бывают инвестиции на хайпе Проекты, которые хайпят Не летись на эти проекты, я уже вёлся И некоторых даже заработал Но их уже стало меньше, потому что Из-за коронавируса Так заметил, так что уже все Не, ну хотите пробовать, я уже не хочу Лезть Я заработал тоже с них Где-то порядка тысячи рублей И всё, до тысячи, до тысячи Только Минимум где-то, помните Дайте подумать, шестьсот рублей, по-моему Вот, Возможно, подожди, да, это уловка на удочку, не витись на таких хайпов, где можно быстро деньги заработать. Это бывало. Нет, такой случай. Да, мне обманули очень много, на 50 рублей, на 100 рублей, но за 1000 еще не доходило как-то Так я аккуратно делал, поэтому, друзья, тоже аккуратно делайте. Вот. И они ищут молодую аудиторию, которая будем им верить, поэтому подписывайтесь на мой тип канал, чтобы вы мне верили, а то есть такие, которые обманывают аудитории которые хотят быстро заработать без вложений, с вложения без вложений заработал получать 10 тысяч, ну еще со стримов видео стрим, каким должен так делать стабильном. Бывает там низкий пад, высший пад. Разные. Акции, там, биржи. Такого, вот, дайте дочитаю сейчас. А, ничего обычного. Фонда инвестиций. Покупается при покупке, при продаже. в доле компании. В вот таком бирже. Акции, чтобы вы.. Поверили в монополию и получили пассивный доход. Да, это монополия получается. Ну, пирамида такая вот. Это их не монополия, это ваша пирамида. Не поводитесь в пирамиду пожалуйста. А то будет очень плохо. Вот, поэтому ролик я снимаю. заходите на канал, подписывайтесь. Как открыть брокерский счет в 12 и до 18. Если вам 13-14 тоже, и сможете ли вы... Что такое? Сможете ли вы сработать, вроде бы? Конечно, можно оформить брокерский счет. Например, на бабушку, ведь родители не разрешают. но ну, попробуйте тоже, может быть, как-то разрешить. Научитесь сначала, потом уже оформляйте. Да, научитесь тоже не на вас ведь вы еще не совершали вам не исполнилось 18 но но мечта есть мечта я рекомендую конечно же в Тиньков там но акций биржа это похоже на то купить продать продать биржу вот акция биржи одно и то же вроде бы там деньков рекомендуют зарегистрироваться карточку сначала нужно подтвердить то есть РФ будет и нужно оформить чтобы вот была карточка рядом и будут вот ваши деньги заработать на акциях да, классный вариант да. на акциях, капец но только нужно не так быстро зарабатывать нужно помедленнее М -м. брокер тыщите на сегодняшний день она топ-1 Пока может быть будет и биткоин в России, кто его знает. Но к сожалению, чтобы оформить брокерский счет на вас до 18 лет не получится на но... главное убедить человека, чтобы он вам открыл карту. брокерского счета, карта. Чего карта потом выполняете пропустить счет. Первый свой. И вот, например, на, на Google, какой там еще есть, на Яндекс, на Facebook можно оформить, он стабильный. Рекомендую на Facebook, если прям первый раз, попробуйте. Google попробуйте, какие нестабильные. И так, через буквально 10 лет вы в пульсе. А вот депозит, ну, наверное, кто и лучше, я не знаю. Вроде бы лучше не депозит. Ну, если вы знаете, Facebook сейчас обновляется хорошо. На сейчас Facebook, по моему, вырос. Я так не смотрел. Поэтому сейчас Facebook купайте, покупайте, пробуйте. Вот. Довольность лет не в подсчитывают главное убытки человека, чтобы он не вам вот. Вам открыл карту. Так, последние все точки над им. Первый инвестируйте, можно с любой суммой. Да, это правда, можно инвестировать любую сумму. Можно оформить на карточку «и» до 18 лет можно. Можно прямо вот все все можно. Если свободное время. Вот еще Это лучше, чем зарабатывать на кликах, по рекламе всякое такое. Так, мы снимаем там, посмотрим. Ага. Окей, okay, так, все точки над им. Рекомендую ли я вам инвестировать в вас? Конечно, да, ведь это круто. Проводить можно. Куда я рекомендую я вам инвестировать? Пока мне рекомендую Google. А второй можете Facebook, 3 Microsoft. Вот это самое топовое. Яндекс тоже, кстати, такой, четвертый. Кстати, Яндекс прям растет. Яндекс, еда, Яндекс. Теперь Яндекс.Кью там дальше. Вот через буквально пару лет. Яндекс вырастет больше, чем на депозитах через 20 лет. Если вам сейчас 10, вот здесь вам будет уже 30, и вы сможете заработать, купить квартиру огромную, машину огромную, Дорогующую, ведь если не АЦРС растет, ну и нужен сразу, одну да? маленькую сумму. Да, тут одна проблема придется продавать покупать чтобы как-то подзарабатывать ну или это будет ваш план просто влажите влажите влажите например вам 10 лет вложите влажите течение там хотя бы два года вам уже 12 лет получается уже 12 лет вы уже влаживаете с 13 можно еще вложить только где вы добудете деньги ну можно еще вложить на Фейсбук там ну, это стабильно кстати рекомендую другие биржи обмены именно инвестировать в другую обмен какую-нибудь да. доход открытие брокерского счета акс вот, в другой аксу инвестировать звук это стабильно если тут дети быстро, зара быстро заработать, то вам нужно 3 акции. Ну, именно такие новые акции, которые сейчас только. О, вот просто функцию. -фун -фун как биткоин рос раньше. Вы же видели, как биткоин рос. Подать его бы и все. Вы стали бы миллионером. Да, поэтому новые открываются, покупайте их. Если остались хотя бы какая-то сумма. Маленькая, то давайте. А если большая сумма, то рекомендую на. Фейсбук, да, вроде бы растет. Яндекс растет. Яндекс регимдум. Даже от из США, потому что там доллары пом больше платят, чем Яндекс. Да, ну Яндекс растет. Ну что ж, надо будем заканчивать. Да, уже 10 ровно минут, всем за просмотр, сам макс Риск, вот так вот, это все выглядит, всем удачи, пока, новые ролики, слева, справа, слева, внизу, справа, внизу, лайк, подписка, колокольчик, комменты, репост, всем удачи и пока.